Вот какие сегодня на сегодняшний день э, психологи и врачи в том числе выделяют. Я на, выписала только некоторые из них. Ребята некоторые, их уже семь. Итак, номофобия. Что это такое? Это боязнь остаться вообще без связи, без телефона. Вот представьте себе на минуту, что вы поехали куда-то, ну куда-то отдыхать или что-то, короче, вышли из дома и не взяли с собой телефон какое ощущение вы чувствуете что вы ощущаете в этот момент вот многие было замечено что это еще в 2008 году американские ученые психологи заметили что у таких людей которые оставляли вообще вот лишали возможность контактировать с гаджетами у них начиналось Начинался панический страх, психозы наступали и значит, спрашивали, где взять телефон, смотрели, смс прилетели или нет. Ну, то есть искали все поводы для того, чтобы заполучить обратно свой гаджет. И, в общем-то, было отмечено, что это уже ненормальное поведение, то есть это уже поведение на уровне заболевания. То есть новофобия – фобия это боязнь остаться без телефона. Киберфобия заговорила сегодня. В чем оно проявляется? Это то, о чем сегодня мы с вами говорим. Это боязнь, страх перед компьютером. Вот если молодые быстро у нас, даже с детского поколения уже они с детских лет свободно общаются с этими своими гаджетами всевозможными, и с компьютером, и с телефоном, и там с какие-то ноутбуки, нетбуки и так далее, можно перечислять их кучу. А старшее поколение, поколение 20, 20 века, они испытывают очень большие трудности в работе, и трудности мы чуть попозже потом это разберем, как бороться с этим. Вот именно вот наше поколение. Даже моложе на 20 лет, и то они испытывают большие трудности. И, самое главное, не могут переступить тот порог общения с компьютером за руку на ты. В чем, с чем это связано, мы чуть попозже еще поговорим и раскроем более подробно. Социо нет.. Нет то фобия, даже язык сломаешь. Что это такое? Это боязнь или категорическое нежелание регистрироваться в социальных сетях, любых. Будь то скайп, будь то там одноклассники и так далее. Ну в Одноклассники мы еще по течению еще зарегистрировались, потому что это социальная сеть для общения и такая вот. Ну в общем-то я считаю, думаю и уверена в том, что это сеть сплетников и бездельников. Хотя в общем-то даже в этой сети пытаются построить бизнес. Но это под большим вопросом. А вот такие серьезные сети, как Instagram, Facebook, потом сеть, допустим, ВКонтакте, ими пренебрегать нельзя, потому что мы пришли строить бизнес, и в то же время есть панический страх регистрации. Почему? Потому что многие сегодня считают, что в этих социальных сетях за нами следят. Не только, не только допустим, какие-то органы наши государственные, вот, ну и следят, допустим, увидят, не дай бог, нас кто? <сослуживцы>, Сослуживцы, сотрудники наши, родственники. И не дай бог, они почитают то, что мы там пишем, и, короче, подумают не то, как хотелось бы вам, чтобы про вас думали. Поэтому вот эта фобия, она, между прочим, присутствует и, в общем-то, очень серьезно присутствует среди, опять же, старшего поколения. Вот. Но есть, конечно, и молодые люди, которые тоже зациклены вот именно на этом. Еще одна фобия это троллифобия. Ну, кто такой тролль, Троль, я скажу вам, если вы не знаете, это те люди, такие же пользователи социальной сети, как и другие. Вот. Но только.. Если вот эти первые три категории людей, они с заниженной самооценкой, то здесь в основном преобладают люди, которые страдают вот этой фобией, они с завышенной, слишком завышенной самооценкой. Но это такое даже встречается, когда они пишут, допустим, отзывы и пишут, мне недавно прилетело, что бабушка, ты куда взялась рассуждать там о каких-то языке программирования ты-то хоть знаешь что такое язык программирования но ну, типа такого прилетела то есть это тролль, который не называется именем у него нет ни фотографии нет ни имени какая-то кличка то есть те люди которые с нарушенной психической с нарушенным психическим фоном и стараются сделать больно выбить из колеби из колеи людей те, которые пытаются, начинают работать или уже работают, то есть не дают спокойно работать. Вот точно так же, как невоспитанная бабка или там дед сядет, или там, допустим, молодежь сидит да, в автобусе, начинают вот на себя внимание обращать, ведут себя отвратительно, то же самое тролли делают и в интернете. Здесь даже настолько вот троллифобия то, что они лезут везде со своими там этими замечаниями и некорректными высказываниями, это нормальное явление, потому что это люди, каждый вправе вести себя как положено, то есть это даже издержки нашего воспитания и так далее. Но страдают от этого и те люди, которые боятся интернета, которые пришли работать в интернет. это те люди, которые с заниженной самооценкой, то есть только начинают формировать свое «я» в интернете, и, конечно, они очень боятся, как огня боятся вот таких высказываний. Многие, у многих начинается даже психоз. Бросают интернет, э, тоже начинают вступать в перепалку с этими троллями, но этого делать не нужно. Единственное спасение от троллей — это не кормить их, психологически не, не давать им энергию для расцветания то есть просто не обращать внимания а если вы начнете их блокировать там э, с ними что-то в перепалку вступать не нужно этого дела делать вы удалите он все равно придет они даже проникают на закрытые конференции на закрытые вебинары и так далее и тоже начинают троллить единственное не обращать внимания и все ваше психологическое здоровье оставит, останется на уровне Имаджифобия – это следующее заболевание психологическое в интернете. Это отношение к смайликам и там, к картиночкам и так далее. Ну что здесь можно сказать? Болеют как молодые, так и взрослые. Вот это вот пристрастие к картинкам, посылать друг другу картинки или, допустим, смайликов очень много – Вначале, когда эти смайлы ввели в обиход, то ну, невозможно было читать даже пост какой-то, даже вроде и тема интересная, хочешь прочитать, но эти смайлы, они просто убивают глаза, убивают восприятие и так далее. И в конце концов это раздражается, и настолько раздражается нервная система, что вот многие я статьи просто не дочитываю, просто выхожу. Не люблю я эти и, и, имиджи, не люблю я эти смайлики, но, может быть, это черта моего характера. Но факт, что статистика показывает, что это раздражает многих. И поэтому здесь вот чрезмерное увлечение этими смайликами. А с другой стороны, некоторые люди боятся ставить эти смайлики. Во-первых, они мелкие, особенно люди, которые с плохим восприятием по зрению, они боятся еще и заниженной самооценкой, а вдруг я не такой смайл, не ту рожицу поставлю, меня неправильно поймут. То есть это тоже, тоже признак психического заболевания. Селфи, селфи фобия. Ну, здесь говорить нужно вообще отдельно. У нас молодежь помешана на этом. Чего они только не делают с собой, чего они только, при, пристрастие какое, и вешают себя на петлях, и прыгают они с девятого этажа, и в пропасть, и делают себе невоз, всевозможные операции, чтобы только их заметили и сделали какие-то комментарии и так далее. То есть быть... Лучше всех. Это психическое заболевание, конечно, и страдают практически 80%. Да что греха таить. И мы старые уже тоже, ну старые в кавычках, конечно, душа у нас молодая, вот, и мы тоже идем за этим, тоже начинаем фотографироваться. Мы даже с вас сейчас просто просим, чтобы вас заметили. У вас должны быть качественные фотографии, но не нужно бежать в пропасти, допустим, или в амуре, топиться и так далее, и себя снимать при этом. Нет. Мы просто будем вести спокойные разговоры, выходить в свободный доступ в эфир прямой и говорить о своих ощущениях говорить о своих предложениях и так далее, не кидаясь ни в какой омут с головой. То есть здравомыслящий человек должен так и выглядеть, а не то, что придумывает сегодня молодое поколение. Это психическое заболевание селфи фобия. И еще э, такое серьезная фобия это тредофобия. Тредо это боязнь писать статьи, больно писать посты. Многие боятся написать даже свое отношение, высказать свое мнение в виде, комментария Вот это серьезно. Это то, что вредит для нашего бизнеса, в коль мы пришли в интернет зарабатывать и заявлять о себе, приглашать нас на свой имидж, на себя людей иметь свою определенную группу вот эта группа людей которых бы вы хотели видеть у себя в бизнесе это и есть ваша целевая аудитория об этой целевой аудитории мы с вами будем говорить еще не раз и на второй ступени школы обучения там будем серьезно разбирать как ее создавать портрет этой целевой аудитории как приглашать людей и так далее сегодня на сегодняшнем уроке вы просто должны понять кто ваша целевая аудитория, то есть кто ваши люди, которых бы вы хотели видеть у себя на странице. И относительно этого вы делаете, пишите свою характеристику, пишите о себе, оформляете странички социальной сети, чтобы именно этих людей ваша страница привлекала. Об этом чуть позже мы сегодня тоже поговорим. Будет раз, разбор полетов. Ну, полета в кавычках, конечно, просто я кого-то из вас возьму страничку и скажу, что вы не доработали и покажу, как как раз брать ссылочки для отчета по домашнему заданию. Ну и теперь возвращаемся непосредственно к боязни, к фобии перед, бо боюсь компьютера, так сказать, да? Какие симптомы? Почему мы говорим о симптомах? Потому что, еще раз повторюсь, что это не только психологическое, говорят и психологи, сегодня уже голос затрубили и врачи. Человек чрезвычайно осторожен с компьютером, боится, прям пылинки сдувает, боится крышку открыть, боится там где-то на кнопочку нажать. Вначале это думали, что большие деньги заплачены, и человек боится, что сломает, и потом это деньги пропадут даром. Нет, Здесь боязнь перед машиной, боязнь, что не туда нажму, и произойдет какой-то взрыв или что-то там скрежет, искры полетят, сломается. И вы не сможете получить то, зачем вы, для чего вы его покупали. То есть не выполнить свою миссию, то есть познакомиться с компьютером и работать на нем и получать уже свои результаты. Негативно отзывается вообще о всех новшествах, связанных с робототехникой, связанных с э, цифровыми технологиями избегает компьютеры и те места даже где их можно встретить просто вот есть люди я знаю людей которые не хотят даже вот идут по магазину и где продается техника они просто проходят мимо и причем бегом проходят не хотят даже смотреть в эту сторону это уже говорит о том что у этих людей развивается большое количество фобий и многие, когда вот особенно в пожилом возрасте, когда только речь зайдет о том, что садить к компьютеру, что многие даже начинаются головные боли, и даже тошнота может происходить, это уже доказано, и врачи поэтому бьют тревогу, что это фобия, это серьезная. Но вот на моей практике встречались такие люди, которые, вот многие из многих, я просто выбрала. Такие самые часто встречающиеся, встречающиеся вопросы, которые вызывают недоумение, недоумение и трудности у новичков. Ну, к примеру, я нажал на кнопку, а у меня появилось какое-то окошко, предупреждение об опасности, Все. Как только вот это окно вышло выплывающее окно, все человек думает, что не туда нажал, новичок начинается паникой и закрывает компьютер и вообще начинает приставать к этому, к своему спонсору и так далее. Вот я не могу, я то вот у меня вот одни кнопки вылетают, значит что-то с компьютером не так, значит что-то там настройки не такие или сломанный компьютер купила. Ребят, ну что я хочу сказать? Это совершенно нормальная ситуация. Нажал на кнопку, и компьютер вам ответил. Это уже хорошо, но это ответил не человек, это ответило не живое существо. Это ответили вам технологии, это программы ответили, которые заложены в сам компьютер. И в компьютере заложена самая мощная, очень мощная система самосохранения. И эта система, она просто сохраняет. Куда бы вы ни нажимали, вы даже можете порепетировать. На какие бы кнопки вы ни нажали, он все равно будет работать. Да, какая-то программа может закрыться, может какая-то выплыть, выплыть другая какая-то вкладочка. Но компьютер с вами общается, он реагирует на ваши прикосновения, и ни в коем случае он не ломается. Он просто говорит, что я способен к работе. Еще, я боюсь, что сделаю что-то непоправимое, но об этом мы уже сейчас только поговорили, ничего непоправимого вы не сделаете. Но единственное, единственное что вы можете его укокошить, если вы возьмете ведро воды или просто его возьмете, родимого, и <coughs> пыль начнете в ванне смывать, то есть поместите его и сделаете хороший душ или с мылом замочите его или там с, этим, с шампунью замочите в самой ванне. Или же большой молоток возьмете и, и хорошо постучите, ну, распсиховались. И ему по мордам. Или по, по монитору, или по клавиатуре, куда попадете. Конечно, в этом случае вы уже его, Бобик, сдох. Но это, конечно, шутка. <coughs> что бы вы с ним не делали, он останется работоспособным. Единственное, что он может что? Войти в стопор. Ну, что такое, что стопор? <coughs> Вот это как раз к тому что многие говорят новички он ведет себя как-то странно да конечно он будет себя вести странно представьте себе что вы открыли одну программу вторую третью и не смотрите какая скорость у вас в интернете а скорость может быть сегодня высокая а через, вот сейчас высокая через 15 минут упала напряжение с, с ушла вот эта скорость все а вы задаете ему одну функцию за другой он не успел еще отреагировал на первую а вы ему еще загружаете конечно вот представьте если вам сразу 10 человек начнет говорить в одно ухо с вами что произойдет вы сначала будете прислушиваться потом просто встанете одуревшие очумевшие и все и замолчите то же самое происходит и с компьютером но это не значит что он сломался нет ребят все, что у него есть, все ваши программы, все эти ваши там какие там песни вы там туда все документы какие загруженные, все там останется. Только единственное, что он пытается прийти в норму, потому что вы ему задали очень много заданий. Ну а если все-таки вы там на нажимали и что-то у вас уже не включается, начинается трагедия, конечно. Но опять же нужно себя настроить, что бы я с ним ни сделала, куда бы я ни надавила. Пусть оно даже и где-то закрылись программы, ничего в этом страшном нет. Все, что у вас в компьютере есть, оно все сохраняется. В компьютере настолько мощная система, еще раз повторюсь, самосохранение, что ну, просто не нужно про это даже думать, когда вы садитесь к компьютеру и начинаете с ним работать. Но если у вас не получается что-то там, какая-то программа, вы считаете, что слетела. Она не слетела, она просто у вас в памяти осталась, и вы не можете найти значок, чтобы ее запустить. Поэтому ну, обратитесь к тому человеку, который уже дольше работает. У вас есть, в конце концов, спонсоры, вы пишете спокойно, что вот была, работала программа, сейчас я ее не могу в компьютере найти. Об этом мы будем с вами говорить, где найти, находить программы, которые у нас закачанные стоят уже на компьютере. На, на компьютере. Поэтому переживать по этому поводу никогда не нужно. Все, что есть в компьютере, то оно все сохранится. От ваших не некорректных даже э, нажиманий, там, стучаний и так далее. Но единственное, что не купайте его водой, не обливайте водой и не стучите молотком. Остальное все нормально. Итак, вот мы пришли, какие же основные страхи у нас существуют. Ну, во-первых, страшно сломать мы уже с вами говорили. Кажется, что научиться работать на компьютере дано ну не каждому, а уж мне тем более. Вот как часто я слышу эти восклицания. Ну, во-первых, человек, вот когда он говорит эту фразу, во-первых, этот человек сам себя оправдывает, свою лень в первую очередь, свою заниженную самооценку во вторую очередь. Проблема в том, что мы привыкли, уж так идет у нас в обществе, сравнивать себя с другими. И мы почему-то вот в этот момент не сравниваем себя, допустим, с первоклассником. И здесь у нас не срабатывает там свое чувство достоинства, что вот ребенок может, а я не могу. А мы почему-то смотрим на хакеров на наших там этих программистов, которые супер-пупер пишут программу уже, которые прям пальцы летают, как пенисты играют на клавиатуре э, компьютера. И почему-то мы вот это вот все э, сами себя заводим. А ведь если мы разберемся и хорошо подумаем, даже боги не сразу начали обжигать горшки. Всему свое время. Будет желание научитесь всему. Страх ответственности за свои действия на компьютере. Ну, во-первых, страх ответственности перед кем? Перед компьютером вы его не сломаете. Ответственность перед тем, кто вам устанавливал эти программы или кто купил или подарил. Страх ответственности перед внуком или сыном, который крутит у виска или ухмыляется через плечо. Нет, этого страха не должно быть а должно быть только чувство самосохранения и своего достоинства. Если внук смог, а я тем более смогу, у, нас, у меня жизненный опыт за плечами. Родственник или хороший знакомый уже пытался учить. Ну, то есть ну родственник — это наши внуки и дети, и те, которые, опять же, практика показывает, что мы научились не от детей и не от родственников, а мы научились сами. Вот просто сами, потому что раз получили подзад второй раз получили круть -верть у виска третий раз ухмылку четвертый раз равнодушное молчание пятый раз нервозность которая не сдержанной со стороны те кто считает что более-менее э, знаком с этим но сегодня сегодня обстоит э, э, дела так что именно те которые крутили в свое время у виска и вели себя подобающим образом, вот, неподобающим образом, они сегодня приходят за советом. Вот это я считаю достижение. И вы должны стремиться именно к этому. А это терпение и большое желание научиться. И в итоге хочу сказать, что киберфобия – это все таки болезнь. И лечить пока можно ее не на физическом уровне, а вот именно на психологическом. Лечит, конечно, психолог, но вы можете сами себе помочь. Провести профилактику в своих мозгах, в своем поведении, в своей психологии и заняться, так сказать, самомотивацией. Ну, рекомендую, что каждый день заставлять себя работать на компьютере по несколько часов. Ну, конечно, не сразу, вот сел, ну, в течение дня имеется в виду, но работать все равно. Берете какие-то мелкий шажок, какую-то часть и изучаете. Все сразу. Как я смотрю по домашнему заданию, сразу это каша в голове. Нужно мелкими шагами приближаться к своей цели. Итак, несколько советов. Как же преодолеть страх перед компьютером? Во-первых, ну, многие, эту методику я сама проходила, когда очень было... Большое желание и не было знаний. Сколько раз я его кидала, просто отодвигала от себя, боялась даже телефон в руки брать. Все это пройденный этап. А вам советуют следующее. Взять лист бумаги и написать. Именно написать, не просто я потом напишу, а вот именно на бумаге написать. Ну, 5-6 можно до 10 причин, по которым... Вам не нужно вообще браться за компьютер. Вот подальше находиться от этого компьютера, и вам это будет выгодно. Казалось бы, вот это задание, оно противоречит вашему желанию. Ничего подобного. Напишите, почему вы не должны подходить к компьютеру, и вам это будет выгодно. Напишите. Дальше предлагаю, задумайтесь о собственной мотивации. Никто вас не смотивирует, никто вас не заставит научиться, только вы сами себя Подумайте, зачем, собственно, вам это нужно? Освоить компьютер. Напишите несколько причин, по которым вы хотите осваивать компьютер. Запишите это обязательно на бумаге. И еще напишите такие фразы. Я научусь работать на компьютере. Можете печатными, можете красивыми, почерком, можете красным, сиреневым, как вот вы воспринимаете, какой. Свет вам нравится вашим глазам. Я научусь работать на компьютере. Мне это надо. Чтобы и дальше перечисляйте то, что вы напишите. Для чего вам нужен компьютер? Ну, пять достаточно. Для чего? Повторяйте эту фразу по несколько раз в день. До тех пор, пока ваша ассоциации, когда вы это произносите, и вам на душе станет тепло. То есть не то, что вы глупостью занимаетесь, а то, что вы действительно уже представляете, что вы работаете на компьютере, вы научились, к вам приходят за советом. У вас большая структура, которую вы тоже, новичков своих, обучаетесь, обучаете работать на компьютере. Вот только в этом случае у вас пойдут сдвиги в освоение компьютера, беспроблемные сдвиги, а положительные и желаемые сдвиги. И шаг второй ⁇ понять и принять то, что на вашем пути к изучению компьютера будут очень большие трудности. Вы будете совершать ошибки, будет много не получаться, будете много просто выкидывать то, что, удалять все, что вы сделали. Будут негативные ваш адрес, отзывы и так далее. Тролли никто не отменяла, не будут. Но вы помните, что на тролли обращать не нужно внимания. Поднимаем свою оценку. Самооценка ⁇ это есть ваш личный бренд. Если вы не поднимете свою самооценку своим упорством, желанием, у вас никакого личного бренда не будет, и к вам люди не придут. Итак, психологическую самоподготовку можно считать завершенной, если вы полны решимостью освоить компьютерную грамотность, то есть поработали над своей самомотивацией. Прекрасно отдаете себе отчет в том, Зачем вам это надо? И понимаете, что сможете преодолеть все возможные трудности. Понимаете, что вы их преодолеете, вы уже готовы к этому. И только после этого у вас пойдут положительные результаты. То есть работаем над собой психологически. Ну а сейчас я выхожу с презентации. И перехожу к следующему.